Виаргоны 11 это грудь 12 щитовидка и 13 хочу, хочу сказать о том что это женская программа и действительно виаргон 12 конечно может и для мужчин быть да потому что у кого с гормон, гормональный фон да, нарушен обязательно виаргон номер 12 но про виаргон 11 я хочу сказать что это не для профилактики нужно каждой женщине это мастопатия у кого, какие-то опухоли, да, какие-то уплотнения. Обязательно совместно с Виаргоном 1.2.1, вот эту программу 11, 12, 13. У кого кисты, полипы на яичниках, да, Дом... эндометриоз, извините, снова вылетел из головы. Вот. Обязательно вот это прокопать. Кто не может забеременеть, программа при бесплодии, запишите. Женская программа при бесплодии – это Виаргон номер 1, 21, Виаргон номер 11, 12, 13 и Виаргон номер 8 поджелудочная железа, о чем я и говорила. А, у кого кисты, полипы на яичниках, обязательно 13 прокапывайте. У кого проблемы с месячными, а, добавьте еще 22-й мухомор. В совместность с этой программой просто. У кого ощущение выпадения матки или выпадения матки, обязательно это вместе прокапывать, да, вот, и у нас в ВОСТе, кстати, две женщины, когда принимали один стадиаргон, у них были опухоли в груди, им собирались грудь отрезать, они спасли свою грудь, просто опухоли рассасываются, вы знаете, на самом деле, у меня действительно очень много эмоций вызвало, когда люди звонят и говорят, что от бесплодия, да, было, и когда эту программу мы назначали, люди в течение месяца просто у них получалось забеременеть, хотя им 10 лет ставили бесплодие. И настолько эта вот радость вот это вдохновляет вот сердца. И хочется говорить всем, вы зайдите туда, где гинекология. Сколько женщин страдают от бесплодия, сколько женщин страдают кистями, полипами. То есть это все уходит, понимаете. И в на 12 у нас много результатов в чатах наших, да, много пишут результатов по щитовидке. У кого узлы, как они быстро рассасываются, и люди отказываются от операции на щитовидной железе. Или удалять, да, особенно у кого какой, вот наши ученые всегда говорят, если какой-то орган у вас удален, сразу идет нарушение, нарушение именно гормонального фона идет. И обязательно тот орган нужно прокапывать. И вот также, когда разговаривала с учеными, они сказали, с Красновым Михаилом Сергеевичем когда он сказал, что, понимаете, вот организм человеческий, он э, такой, допустим, если какой-то сбой пошел, какого-то органа, какое-то заболевание, все, оно идет как ком, его не остановить. Оно будет цеплять по пути все, Понимаете? И вот этот кому постепенно, да, Почему молодые не думают о здоровье чаще, а в среднем возрасте да, все болезни начинают проявляться, особенно в пожилом, это уже проблемы острые. Потому что этот комок, его не остановить практически. Понимаете, мы лечим а, симптомы, мы не, мы не лечим а, саму причину, а, не восстанавливаем, не, не выявляем ее. Вот. И хотелось бы сказать, что как раз наши флоревиты, они распутывают вот этот кубок, понимаете?